Здравствуйте! Сегодняшняя тема «Если все вокруг плохие». Как правило, если вокруг вас все поголовно вокруг плохие, скорее всего, плохой вы сам. Это значит, что вы эгоист. Это значит, что вы зациклены на себе, считаете себя попом земли. Это значит, что вы людей провоцируете на ненависть к самому себе. Вы их ненавидите. Вы навязываете им свою точку зрения. Вы их не понимаете. Вы не хотите их понимать, вы не хотите их видеть и слышать. Очень просто понять мое утверждение на примере детей, которые играют. Допустим, песочница на игровой площадке. К примеру, какой-то мальчик по имени Миша может драться со всеми вокруг, жаловаться своей маме и папе о том, что все его вокруг ненавидят и все вокруг плохие. Он со всеми конфликтует. Он никого ненавидит и его тоже ненавидит. Со стороны посмотреть можно сразу понять, что он во всем виноват сам, он провоцирует, он никого не понимает, не слушает, он никому не прислушивается и не принимает ничью точку зрения. Это тот ребенок, который считает себя единственным и неповторимым. Это эгоизм, это гордыня в любом возрасте. Так вот зачастую так в жизни и происходит. Если у вас вокруг одни враги, весь вашей жизни сплошные неприятности, вас ненавидят, вы ненавидите, проблема вас. Посмотрите на себя со стороны, загляните в зеркало, послушайте, о чем люди шепчут за вашей спиной и прислушайтесь, наконец прислушайтесь, наконец присмотритесь и обратите внимание на то, что с вами происходит, что вы делаете, что говорите, как вы действуете. В 99% случаях те люди, у кого полным-полно врагов, те люди, которые считают, что весь мир ополчился против них и все вокруг плохие, это те люди, которые плохие сами. Причина в них, причина в вас. Разберитесь, что вы делаете не так, а зачастую вы никого не принимаете всерьез. Вы всех ненавидите, не принимаете ничью точку зрения. Вы не хотите войти в положение, прислушаться. Как говорят, нужно побыть в шкуре того человека, чтобы понять его так вот. Вы не хотите побыть в этой шкуре. Вам просто наплевать на других людей. Вы считаете, что вы уникален, что вы лучше, вы единственный, самый умный, самый красивый, самая любимая, самая желанная, лучше всех, красивее всех, мудрее, умнее и так далее. Лишь в этом кроется причина всех ваших бед так называемых, когда вы считаете, что мир вас не любит и вселенная против вас ополчилась. Это чистая воды эгоизм и гордыня. Боритесь с этим, начинайте на собой работать и ни в коем случае больше никогда не пеняйте на людей, а лишь на себя и на свою судьбу, поскольку все причины таких так называемых проблем, когда вокруг одни враги, лишь в вас. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.